3 Всем здравствуйте, с вами fam здесь и вот, и вот я возле АЭШ пошел сдавать на права, и со мной друг. Почему-то у него его кикают администраторы, если вы смотрите это видео, то объяснитесь. А может мы перейдем на другой сервер. Ладно, давайте будем сдавать ПДД. Я хочу сдать экзамен, я сейчас напишу. <звы> как вы думаете? Вот, вы думаете, что это, это девушка? А в реальной жизни это пацан. Так что... Я хочу дать аппара его дорожно... ты уеду туда. Ты ее тут сейчас задержишь, наверное, так Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Подъезжай, сейчас, подъезжай, подъезжай. Угу. Все, у нас есть лицензия. 60 вид с собой. Давайте пошлите гуляем. Ты не офигела драться. Ну ладно, уважаемые зрители, вот вы видите. Я сдал на права, а сановку уже кто-то из них снес. И наша миссия сейчас как-нибудь куда-нибудь уехать. Пошел, давайте поговорим с мусорами. Здравствуйте. О, Ты чё на меня? Так что... Забасуем, долетаем! Да, уважаемые зрители я тут издеваюсь над машины полицейских тут дома права да так понятно меня, по и меня сделали задержание первое мое задержание дали первый уровень розыска второй я сейчас жалобу буду писать Моя первая тюрьма, эй, так, уважаемые жители, вот этот стал. Тебе еще не задержали? что Столь... Нет. Ну. И что они тебе говорят? Ничего. Он мне еще третью хотел дать. Молодец. Пусть дает. Dakar, что там Он мне третью дал. Ах, а также в тюрьме да ты в тюрьме нет еще в тюрьме уже? нет еще mm. ты скоро водишь Где? а Ах, в тюрьму нас сажают Ох, я что я один скоро будешь хипи а мини хипп а теперь я же мог читы включить а не мог бы включить одну фигню и ехать Посадили. Давай резче сажа, бля. потом видео. Ну, а? потом видео. Чуть-чуть. Ну, я уже наконец на ферме. Ну, ну, давай уже сажай, блин, тырну. Ну, Новый наверное. Нет. Меня посадил этот гандон. У тебя здесь тысячи четыреста секунд. Слышишь, что ты меня в залог принесешь сейчас, чтобы облакат меня освободил. <смех> Сколько это? <там? смех> Тысячу вроде бы или пятьсот. Угу. так мне надо ещё сюда... на права, знаешь, что? Уважаемые тысяч... зрители, это моя первая тюремная жизнь. Можно так сказать. Давайте на... будем ждать третью серию. Через полчаса. Только завтра, наверное, стараюсь. Как минимум, да? Это же день. Ой, блин, Какой-то ясь! Я сейчас завтра напишу. Ну да, сейчас слишься Тут одни преступники, их никто не ловит. Ну, ну я уже написал жалобу. Просто так посадили, да?